Всем здоров! С вами сегодня я, Олег, и Андрей. Поздоровайся. Поздравляйте! Сегодня мы с Андреем будем пробивать по три пиналети, так что погнали! Пау! Напал. Погнали! А а, друзья, сейчас мы за а, мяч спорим. Суефа, Суефа, Суефа, Суефа, Суефа, Суефа, Суефа. Все, знаете? Все! Так, друзья, давайте сейчас вы первый удар. Я думаю, я заживу. Хорошо, а, в снях уже пошел. Давай я сейчас забью это я, там... а, давай пока... Блин, у меня это ногой, друзья. Самой плохо получается. Не так, друзья, давайте сейчас я, я думаю, я сейчас забью сейчас пока вот так просто. Блин. А что гол? Друзья, у меня сейчас ногой. У меня с собой. Давайте я потом сейчас обидеть. Поехали. От сейчас сейчас я хочу Короче, друзья, у меня один удар, у Андрея пока ноль. Поэтому. А я еще Андрей забивает мне, и все. потом я буду оператором, Ого. а наш оператор Леха будет забивать Андрею. Так что погнали. Что? Победный удар и гол. Короче, друзья, сейчас я оператор. Вот наш воротарь. Да, вот тут. Вот наш вратарь Леха. Так, вот Андрей, который бьет. Давай, Андрей. Ну, Андрей так забил. Так что погнали к следующему удару, Андрея. Ко второму. Так, друзья, вот Андрей не забил. Андрей не забил. Он не поддался. Андрей заби не забил Лехи он ногой. Погнали, кто этим удару Андрей? Короче, друзья, у нас тут произошла авария, поэтому Андрей перебивает. Давай. Гол. Скажите, как вы выиграли этот гол? Это потому, что мне мяч в листо Хорошо. Ну, друзья, давайте теперь. Будет бить Леха. Скажите, как вы выбираете этого сосунка? Короче, он точно не умеет даже ни футбол, ни сюжет. А? Так, друзья, Леха бьет первый удар. Какой первый? Первый удар пока у тебя. Ну давай. Давай, бей. Леха забил. Скажите, как вы ему забили этот гол? Уметельные удары. Там, друзья, у Лхи уже третий удар. Начал. А, отсюда второй, давай. Гол! Второй! второй гол уже! Первый у Лёхи был! Второй гол! И кстати, друзья, я вам забыл, наверное, сказать, что мы на шалбаны играем. На шалбаны играем? Да, давай. Бей. Короче. Леха не забил. Нет? Ну у него два удара. У меня, у меня один, Андрей один. Андрей. Короче, друзья, вот, всех на А супа! А! Не, не надо, Андрей, давай! Короче, друзья, я думаю, я забью Без пауза! Не надо. Короче, друзья, я думаю, я ему забью. Так что Друзья, это был ретик. Ставьте лайк на Да, друзья, вот так. ты что же на направляешь? Друзья, я сейчас бью на меня. Гол! Давайте, друзья, у меня уже второй был. У Лехи тоже два, у Андрея пока один. Ну, Андрей сами, это не рад... да. не На. Да. Так, друзья, давай, сейчас я буду Так, я на тебя нет, еще. Все. Все. Оно на полу? Нет. Получилось. Я, я тут что-то чихнул и не забил уже фигур. Поэтому у меня два. Леха два. Андрей. Андрей сейчас бьет. Леха. А сейчас Леха бьет. Андрей. Я. Я. И так, и это, был, это был эпик. Короче, друзья, сейчас я оператор. Сейчас я оператор. Я оператор. Леха, пока Леха, пока оператор. Леха, оператор. Я сейчас мы до четырех сайт на Вообще без шансов. друзьяшки. Я его забил. так такой. Еще раз такой лайк. Так, друзья, сейчас, тоже... сейчас Мы... у меня последний удар. Нас... Я должен забить Андрею последний удар. Да. У да. уже третий. У меня уже два гола. <свят> два гола. И сейчас Леха на меня направляет камеру. Давай сюда. <свят> ну, друзья, богом. это сейчас будет у нас... Сейчас я забью этот раунд и в голову. Новом... Лха, а он он, Лха был. Был. был включен? В смысле? Он и был включенный. А. Друзья, я Эпик. Теперь у нас последний раунд. Андрей Дилюхи сбивает. Гола? Не было. Не было голова. Давай, Андрею. Какой? Гол был. Давай, ты тюню. Друзья, у Андрея остался последний голов. Я жила ему. Вон Леха с мячом идет. Ух. Давай, Андрей, пробивай ему. Бей. Давай, ты Андрюха! Так, друзья, сейчас бьет Леха. Андрей, Леха, Андрея остановится на варике. Сейчас Леха, походу, ему забьет. Сейчас Леха, походу, ему забьет, это точно. Давай, Леха. Дала, не было. У Лехи два удара осталось. Давай. Леха отмеряет расстояние. Не было гола у Лехи последний гол. Если он его забьет, то Лехи один шалбан. А если Леха не забьет, то ему целых три шалбана, поэтому гол уже. Надо три гола забить. Давай, с Богом Леха. Выбирай его. Опять он не забил, друзья. Так, друзья, я пробиваю шалбан Андрея. Раз, два. Теперь мы Лехи с Андреем. Раз, два, три. Все, друзья, а на этой заканчивай. С вами был Олег С вами был Олег Андрей. Леха. Подписывайтесь лайк этому видео, пишите комментарии, И, кто футбол. Да. Ему. Всем пока.